После установки выходное соединение должно занимать горизонтальное положение. Для соединения крана с напорным пожарным рукавом вам понадобится головка муфтовая пожарная ГМ-70. Необходимо просто накрутить пожарную гайку на выходное отверстие крана, у которого внешняя резьба, после чего вы сможете подсоединять напорное пожарное рукава или любое другое пожарное оборудование, имеющее для стыковки пожарные гайки 70 диаметра. В большинстве случаев 65-е пожарные краны соединяют с рукавами D66 как кранового, так и технического типа. Материал изготовления крана – чугун, масса 2 кг. С краном можно использовать датчики положения кранов ДППК.